Я Валерий Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не отказывайте любимым». Что это значит? Будь вы семейным человеком, либо вы встречаетесь. У вас есть человек, которого вы обожаете. Вы влюблены, у вас любовь, у вас настоящие отношения. Нужно помнить, что любая просьба, если она корректная, если она не вредит ни вам, ни вашим отношениям, должна быть исполнена. Вы исполните желание любимого человека никогда не запрещайте желать, всегда выполняйте то, о чем вас просят, ибо это первое доказательство любви, это первое доказательство того, что вы уважаете, что вы любите, что вы искренне, что вам эти отношения нужны, что вам этот человек дорог. Вся наша жизнь состоит из желаний. Мы желаем жить, желаем двигаться вперед, желаем что-то иметь, что-то приобретать, все вокруг это сплошные желания, так вот, очень важно в семье, в любви. Человеку давать возможность жить своими желаниями. Нужно человеку давать возможность желать вообще и дарить ему надежду на то, что он получит то, чего хочет. Даже в мелких просьбах не отказывайте, в чем угодно. Будьте настойчивы, добиваясь того, чтобы человек был счастлив рядом с вами, чтобы он не пожелал, если это в рамках вашего понимания, вашего жизненного восприятия. Делайте все возможное, чтобы человек был с вами рядом счастлив. Поскольку есть очень важная формула – отказывая любимым, вы отказываетесь себе. Это говорит о том, что отказывая человеку любимому, вы не получите то, чего хотите вы. Во-первых, вам этот человек тоже этого не даст, но самое важное – вы не будете получать от жизни того, что хотите, поскольку вы не позволяете вашему любимому человеку реализовывать свои желания, реализовывать самого себя реализовывать себя в отношениях с вами. Это очень сильное, эффективное правило. Ограничивая человека близкого, вы ограничиваете себя. Это взаимосвязь, невидимая, но явно прослеживающаяся. Поэтому всегда в отношениях желайте. И исполняйте желание другого, чтобы это ни было, от мелочи до чего-то большого, по возможности. Если вы этого не можете сделать, вы должны объяснить. Никогда не умалчивайте. Не нужно забывать о желаниях намеренно. Не нужно просто, как говорят народе, отмораживаться. Поговорите, объясните, почему вы не можете этого сделать. Но если можете, приложите максимум усилий для того, чтобы реализация была успешной, чтобы вами были довольны, а вы останетесь довольны собой. Тогда вам судьба позволит желать и получать. Если вы любимого вам человека не ограничиваете ни в чем, любовь это свобода, никаких ограничений оков и пут, никаких принуждений, никаких барьеров. Свобода. Свобода выбора. Свобода во всем, в поведении, в словах, в мыслях, в желаниях. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.